Друзья, всем привет! В этом видео я сейчас покажу, как установить кошелек свой MetaMask на ваш браузер, а также покажу, как из сети эфира в самом MetaMask перейти в SEP BIP20, вернее, ну в сеть Binance Chain. Итак, ссылочку я оставлю под видео в описании, где вы можете нажать на нее и установить кошелек MetaMask. У меня тоже сейчас нет, я полностью с вами пройду установку и настроим его для работы. Итак, нажимаем установить метамаск для Chrome. Рекомендую Chrome, Можно там брау -браузеры, э, в брау-браузере, в опере, или по-моему в Но я рекомендую в хроме. Итак, нажимаем установить. Установить разрешение. И вот эта красивая лисичка говорит нам, что надо начать работу. Здесь у вас будет выбор. Если у вас есть метамаск, вы можете восстановить, импортировать сид-фразу. Если у вас нет метамаска, вот к примеру, как у меня. Мы нажимаем создать кошелек, создаем. Я согласен. Что нам нужно для начала? Это придумать хороший пароль. У вас всегда его будет спрашивать при входе в ваш кошелек. Все, пароль придумали, галочку создать. Итак, друзья, очень внимательно. Здесь, дальше вам нужно будет выписать, сохранить, там сделать скриншот резервная сид фразы в случае потери там компьютера не знаю выхода с браузера еще чего-то вы можете восстановить свои данные и доступ к вашим средствам к вашей криптовалюте которая будет на кошельке именно через эту резервную сид фразу поэтому я сейчас себе копирую потом я ее выпишу отдельно на тетрадку и только тогда приступлю к работе это очень важно и так далее вам потребуется эту уже фразу подтвердить Поэтому сейчас я подтверждаю и сразу переходим дальше. Все, подтвердили, поздравляем, вы прошли тест, да, пишет. Нажимаем «Выполнено». Здесь вот выскакивает окошко и здесь вы видите, что мы можем обменивать в своем MetaMask в кошельке, покупать, обменивать криптовалюту без каких-либо проблем и все хранится у нас в кошельке. По умолчанию MetaMask сразу работает в сети эфира. Вот, поэтому здесь создать счет, добавляете, и у вас уже есть счет эфира. Вы можете купить эфир, отправить. Вот здесь прям копируете. Это будет ваш адрес. И на, на него перенаправляете свои эфиры, и они попадут вам сюда в кошелек на счет MetaMask. А также в сети эфира, если вы переводите любые транзакции, на счету обязательно должно немножко быть самого эфира с затраты на комиссии. Но эта сеть сейчас стала очень дорогой. И я вам покажу, как перейти из сети эфира на сеть Binance Chain. Как это сделать, давайте посмотрим. Прежде всего нажимаем на сеть, нажимаем Пользовательский. И сейчас добавим сеть Binance Chain. Как это добавить, рекомендую перейти на биржу номерник ссылку я оставлю тоже в описании. Здесь есть хорошая инструкция о вкладке обучения. Что нам нужно? Нам нужно ввести имя сети. Берете отсюда и копируете. Также новый URL адрес. Chain ID, токен, URL, еще один, да, адрес. Сейчас я все это скопирую, и мы дальше продолжим. Так, имя сети вставляем, и пошли дальше по очереди. Итак, когда все данные вы перенесли, нажимаете «Сохранить», и у нас появилась сеть Binance Chain MyNet, видите? Есть сеть Ethereum MyNet, и есть у нас теперь Binance Chain MyNet. Здесь между сетями вы можете переключаться. Если нужен эфир, переключайтесь на такую сеть. Если нужен BNB... Мы переключаемся на сеть BNB. Вот Binance Chain. Чтобы BNB в BNB сети также проводить какие-то транзакции, вам обязательно нужно тоже пополнить счет. Да? Счет здесь, в принципе, одинаковый. Копируете, перенаправляете сюда BNB, буквально там, не знаю, долларов на 10. И вам хватит с головой надолго там на комиссии. Одна комиссия в сети, она очень-очень маленькая по сравнению с эфировской. Чтобы пополнить счет BNB, я рекомендую, естественно, биржу Binance. Как зарегистрироваться, верифицироваться, как купить здесь монеты. Вот, пожалуйста, ссылочка вверху. Приходите, обучайтесь, здесь ничего сложного нет. Даже вот здесь при вас, сейчас давайте я быстро куплю BNB, чтобы перевести туда. Вот, набираем здесь BNB, USDT. у меня на бирже есть USDT, и нажимаю по маркету купить, чтобы долго не ждать. И теперь заходим, вот видите, на бирже BNB, делаем вывод. Здесь скопируете адрес, вот скопировано. Здесь вставляете адрес и здесь выбираете сеть BIP20. Здесь еще вас переспрашивает, подтверждаете ли вы, что сеть, на которую вы отправляете, поддерживает сеть Binance Chain. Нажимаем «Да» и нажимаем «Далее». Здесь второе, здесь первое. Окей, вы сдали тест, я принимаю. Все. Я, друзья, переведу половину ровно, сколько у меня есть. Вот у меня 0.1, я переведу 0.5. Потому что на бирже я тоже оставляю Binance, чтобы комиссия была меньше, когда я покупаю или продаю криптовалюту. Видите, комиссия в сети транзакций составляет всего лишь 0.0008 BNB. То есть это сущие копейки, понимаете, да? Насколько выгоднее через эту сеть перенаправлять, если есть конечно эта сеть поддержит ее и все, нажимаем отправить и обычная стандартная процедура, нам нужно у меня полностью стоит защита везде, мне нужно подтвердить через email, через телефон и через google антификатор все, я выведу и потом уже включусь, когда деньги придут на счет кошелек нашего метамаска, ну что друзья прошло минут 5, не знаю, проверяем наш метамаск, вот он Лиса наша. Нажимаем на нее. И видим, что у нас на счету есть наши BNB. Пришли именно для того, чтобы у нас в сети мы могли покупать и продавать э, криптовалюту. Итак, что нам нужно сделать сейчас? Вы знаете, что в сети Ethereum есть э, USDT, да, который ходит. Он называется ERC-20. Есть даже в сети биткоина Omnit. Есть в сети Трона TRC20, да, где самые минимальные комиссии. И также есть в сети Binance Chain BIP20, где тоже очень маленькие комиссии. И нам этот USDT надо сюда добавить. Как добавить этот токен USDT? Нажимаем кнопочку «Добавить токен» и нажимаем «Пользовательский токен». Нам нужно сюда внести адрес контракта. Все делаем через биржу Nominex по их инструкции. Здесь мы все сделали. Теперь листаем вниз, вот добавляем USDT BIP20. Копируем адрес смарт-контракта, переходим в наш Metamask, вставляем. Все, аббревиатура USDT, знак точности 18, нажимаем далее. Все, у нас появился такой адрес USDT в сети Binance Chain. То есть это будет, сюда можно направлять USDT BIP20. Также самое, копируйте вот здесь кошелек и переходим в биржу. И здесь уже выводим не BNB, а именно USDT. Видите? Нажимаете «Вывод». Давайте для теста выведем там 10 долларов. И выбираем сеть вот BIP20 обязательно. Binance Smart Chain BIP20. Нажали. Сюда вставляем адрес 10 долларов. И отправить. Все, я сделал все подтверждения. Опять отправил запрос на вывод и ожидаю. Свои USDT уже здесь на кошельке MetaMask. А тем временем, пока идут мне мои USDT, я добавлю также сюда еще и токен NMX. Он мне будет нужен для того, потому что я хочу принять участие в фарминге на бирже Nominex. Буду стейкать его и зарабатывать эти токены. И надеюсь, получу хорошую прибыль. То есть идем тем же путем. Добавить токен пользовательский, вставить, подтягивается NUMINX, далее и нажимаете добавить токен, все есть, теперь у нас есть USDT, кстати уже и пришли мои USDT, моментально видите 9,2 доллара, комиссия 80 центов, в принципе вот наглядный пример как это все работает, как этим пользоваться Реально крутая штука. И самое главное, что деньги и ваша криптовалюта теперь даже не на бирже, а она именно у вас и защищена вашей, как вы помните, восстановительной сид-фразой. Поэтому ее не теряйте, берегите. А на этом я буду заканчивать. Подписывайтесь, друзья, также мой телеграм-канал. Там всегда будет делиться полезными новостями. Также будет делиться, где я зарабатываю, где теряю. В общем, развиваемся и постоянно чему-то учимся новому. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Всем вам желаю удачи, всем профита, всем пока.